Приветствую всех подписчиков моего канала с вами Ленина Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре кран. Можно даже назвать мультикран. Здесь много криптомонет. Биткоин, Биткоин Кэш, БНБ, Дашкоин, Доги Коин, Дикбут, Лайткоин, Солану, ТРЦ20 и USDT. ЕРЦ20 вот еще какая-то. Здесь Интериум и Фиора. Значит, без коротких ссылок, друзья. Вывод на FawcetPay. Сбор один раз в час. Одна и та же монета. Например, я вот сегодня собрала Сулану. Через час я могу опять собирать. И, не прерывая, могу вот собирать, можно как бы вот эти все монеты. На одну и ту же монету, только через час. Один раз в 60 минут. Он платит. Все замечательно. Вот я сделала два сбора. Я собрала Zcash и Binance Coin. BNB. 240 монет мне дала Zcash. И 100 монет. Ну, Сатох BNB. Значит, сейчас все покажу. Значит, ну давайте, что мы будем собирать. Ну, например, что так лайткоин. Ну, можно вот здесь кликнуть, можно здесь кликнуть. Без разницы. Если сюда кликнуть, здесь этот биткоин. Ну, ну, давайте биткоин можно так собрать. Значит, две сатоши дают. кран дает. Вот немножко такая вот реклама, но коротких ссылок нет. Значит, я иду, нужно взять адрес Привязаны к Fawcett Так, ну что, депозит. Возьму с депозита. И копирую адрес. Возвращаюсь. Далее что делаю? Get Started вот, на синюю вкладочку. Сюда прописываю адрес с фаусадп далее логин на синюю вкладочку так он не прошел Секун. ничего страшного сейчас загрузится get start прописываю адрес логин Все прошло. И вот две сатоши раз в 60 минут. Лику клейм. Нужно разгадать капчу. Так клейм. Сейчас загрузится. И разгадываем капчу. Так, поезд. И вот на синюю кладочку. Клейм биткоин. И две сатоши мне дали. Далее, что, друзья, делаем. Обязательно выводите, потому что если не выйдете, то и начнете сразу собирать другую монету. Вот эти монеты, они сгорят. Вот сюда вывод, меню вывода. Кликаем. И здесь показан адрес и баланс две сатохи. Опускаемся чуть ниже. Вывод на False Pay. Кликаем. Опять разгадываем капчу. Так, автобус. И кликаем на синюю вкладочку вывод. И все, две сатухи ушло на хаос от Переходим на хаос от Идем на домашнюю страничку. грузится. И вот Karen, CO, Bitcoin плюс две сатохи. 5 мая. Далее. Через час я могу собирать еще раз эти сатохи. Но можно дальше продолжать собирать остальную криптовалюту. Так? Ну, например, Litecoin. Кэш я собрала. Опять я иду сейчас по пылинку, вот да. здесь адрес. Так, копирую адрес, иду, опять кликую Get Started, прописываю адрес. Кликую логин. 360 лайткоин. Сатох должны дать клейм. Видите, да, что я не жду, а сразу сбор идет. Далее опять клейм. страничка загрузится опять разгадываем капчу еще раз так что у нас лодка И опять на синюю кладочку клейм. И что мне 360 Сатош Лайткоин мне дали. Опять я кликну вот сюда на вывод. И вот мой адрес, мои литохи, вот эти Сатохи, вывод. Страничка загружается. Разгадываем капчу. И опять на синюю вкладочку вывод. И все, 300 вот этих Сатош Лайткоин ушло на паузу от Идем на паузу от на домашнюю страничку. Опускаемся ниже. И вот, пожалуйста. КРНЦО лайткоины. 360 лайткоинов. 5 мая. Все. Через час я могу делать опять сбор. И вот так именно одну и ту же монету через час. А так можно каждую монету собирать без... Все собрали. Через час опять зашли. Так. Реферальная ссылочка, друзья. Вот здесь юзер. Она появляется только после того, когда вы собрали монетки. Вот здесь реферал. Кликайте. И находится ваша партнерская ссылочка для приглашения. Кому интересно, работайте, собирайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.